Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим Екатерину II с точки зрения нумерологии и ее составной части картологии. 2 мая 1729 года в маленьком провинциальном городе Штетин в Пруссии, в знатной, но небогатой семье, без связей и положения родилась девочка, принцесса ангель Цербская, ставшая впоследствии одной из могущественнейших империй мира. Это было ровно 294 года назад. Рассмотрим потенциал уровня развития и чакру. У Екатерины Великой второй уровень развития и вторая чакра Сватхистана. С психологической точки зрения сфера ответственности Сватхистана это поиски наслаждений, как чувственных, так и вкусовых, власть, страсть, самооценка, секс, борьба, воображение а также творчество. Сладкистана тесно связан с астралом, через нее проявляются милосердие, ревность, зависть и радость. Вне зависимости от половой принадлежности человека вторая чакра отвечает за безопасность, сексуальность и физиологию размножения. Сознание на уровне второй чакры видит своей основной целью эмоциональное наслаждение и очень боится, что их у него отнимут. Творчество, познание своего «я» в контексте отношений с противоположным полом, поиски удовольствий от пищевых до сексуальных – все это, конечно, прекрасно, но не должно становиться потолком для человека. Застрять на уровне второй чакры – очень заманчиво изначально. А современная популярная культура нередко пропагандирует удовольствие, относящееся именно к уровню Сатхистаны – культ сексуальности, многочисленные усилители вкусов пищи, продвижение небинарных ценностей в западных странах, и все это губительно влияет на баланс с Здесь важно помнить, что с только вторая из семи чакр. И замирать в своем духовном развитии на этом уровне недопустительно. По слухам в интернете есть легенды про Екатерину II. Легенда 1. Екатерина II меняла фаворитов, как перчатки. Легенда 2. Екатерина II была так развратна, что даже спала с конем. Легенда 3. У нее были и другие внебрачные дети в придачу. Рассмотрим второй уровень развития души у Екатерины Великой. Задача человека, находящегося на втором уровне развития, она связана со второй чакрой, как мы описали выше, с Ваткистаной. Это создание семьи, умение выстраивать отношения с родителями, родственниками, детьми и, конечно же, противоположным полом. Здесь важна гибкость и адаптивность в взаимоотношениях с другими людьми. Ориентация на семью – чувственность, эмоциональность, а также принятие и уважение противоположного пола. У людей второго уровня сильно развита чувственность и сексуальная энергия, но необходимо контролировать свои страсти и желания, подчинить их разуму, нужно сублимировать, направлять свою сексуальную энергию на социальную реализацию и духовное развитие, а не на простое сексуальное взаимодействие. Если человек не выполняет задачи второго уровня, возникают проблемы во взаимоотношениях, измены, утраты близких людей, а также неудачные союзы. Теперь мы рассмотрим картологию. После расчетов мы получаем карту четверка пик. Четверка пик в матрице рождения – это одна из самых психологически устойчивых и удачливых карт. Для нее характерна огромная уверенность в собственных силах и ее возможностях. Поэтому она не тратит драгоценное время на пустые раздумья и сомнения в себе. Такие люди очень целеустремленны и работоспособны. Они никогда не страдают от комплексов и внутренних противоречий. Всегда знают, чего же хотят от жизни. У большинства опековых четверок превосходное здоровье, которое при условии отсутствия вредных привычек удается сохранить до глубокой старости. Они от природы наделены большой физической и психологической выносливостью. Со стороны эти люди всегда выглядят солидными и основательными. Они неторопливы, вальяжны, самоуверены. Поэтому кажутся преуспевающими даже тогда, когда до настоящих успехов еще очень далеко. Пиковая четверка объективно оценивает свои силы и ставит перед собой только реальные, достижимые цели. Впрочем, это не означает, что она занижает свою планку и довольствуется скромными результатами. Эта карта чрезвычайно требовательна как себе, так и к окружающим. Просто ей не свойственно витать в облаках и мечтать о недостижимых вещах. Любую идею она всегда рассматривает с точки зрения полезности и применимости в деле. Сочетание практичности, присущей всем четверкам, с креативностью, характерной для пиковой масти, позволяет этой карте отлично проявлять себя в самых разных профессиях, от бомжа до царя. Но чаще всего она отдает предпочтение работе, связанной с точными науками. Из пиковых четверок получаются замечательные инженеры, механики, ученые, политики. Характерно, что эти люди работают не только ради прибыли, но и для удовольствия. Они искренне любят свою работу и всегда стараются выполнять ее как можно лучше. Пиковые четверки отличаются хорошими манерами и умением красиво вести себя в обществе. Но, как и любая другая карта, пиковая четверка имеет свои слабые места. Люди, на которых она влияет, больше всего на свете боятся нищеты и безденежья. Хотя эти проблемы вряд ли им грозят. Поэтому довольно часто они в буквальном смысле слова зацикливаются на зарабатывании денег, а также на власти, отодвигая все остальное на второй план. Многие четверки пик – работают с ночи до утра, не покладая рук до тех пор, пока на счету в банке у них не появятся крупные, удовлетворяющие их суммы денег. От чрезмерного зацикливания на работе и карьере нередко страдает личная жизнь этой карты. Пиковые четверки вспоминают про то, что надо бы создать семью, но только после того, как приобретают вес в обществе и начинают много зарабатывать. Если же они вступают в брак рано, то из-за загруженности на работе уделяют так мало времени супругам, что дело доходит до конфликтов и разводов. Чтобы не создавать себе проблем, эта карта должна научиться жить сегодняшним днем и не бояться грядущего. Вторая не очень хорошая черта характера – это огромное упрямство. Люди, рожденные под данной картой, всегда поступают исключительно по-своему так как не любят соглашаться с оппонентами и идти на компромиссы. Они слишком высокого мнения о себе и своих умственных способностях, чтобы признать ошибочность своего мнения во время абсолютно любого спора. Впрочем, такой человек умеет учиться на собственных ошибках, всегда делает из них выводы и старается больше не повторять. Четверка-пик умеет завязывать полезные знакомства. В этом ей помогает ее карта Венеры «Бубновая десятка». В случае появления проблем, такие люди всегда знают, кому обратиться за помощью и поддержкой. Иногда они даже заключают браки по расчету, которые оказываются вполне удачными. Этой карте обычно хватает мудрости и дальновидности, чтобы не связать свою жизнь с человеком, который несовместим с ней психологически. В юности «Пиковая четверка» Чаще всего посвящает себя карьере и зарабатыванию капитала. Этой карте свойственно проявлять серьезность даже в молодые годы. В зрелом возрасте она обычно уже имеет приличный счет в банке и занимает высокую должность на работе. Чаще всего эти люди трудятся до преклонных лет и уходят на пенсию, только когда уже не могут справляться со своими обязанностями. Вот краткое описание личности Екатерины Великой с точки зрения картологии и нумерологии. В следующем выпуске мы рассмотрим сам квадрат Пифагора Екатерины II. И на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до грядущих встреч. И да, ставьте лайки, мне нужны 100 для следующего выпуска.